Thank you. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не помните ли вы тот момент, когда в мыслях ваш утвердился мысль о литературной стезе? Может быть, были какие-то э, люди, или книги или иные события, которые подстегивали вас к ней? Как ни странно, я помню этот момент очень хорошо. Первое шевеление какого-то по по поэтического чувства у меня случилось в тот момент, когда я наблюдал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 и сколько потом на этот мотив и легло, и написалось э, как будто окончание чего-то, но и начало чего-то, э, режущий, э, мне жаль, людей, которые не испытали вот этого режущего момента, которые не видели этого э, mm -hmm. сами, они только помнят песню. Э, Михаил Михайлович, а что, как вы считаете, из собственной литературы повлияло на ваше формирование больше?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 за которым очередь строится. В общем, эта таинственная жизнь духовной советского народа да. еще ждет своих исследователей, если это еще не все не окончательно утрачено. Боюсь, что в лихие годы мы эту гребницу, такую т -т -т -т -т талантливую творческую, вот эту книгу распространения, которая доходила своими нитями до буквально каждой школы, и поселковой библиотеки, мы все-таки подрубили, подрезали очень сильно. Теперь такое надо восстанавливать, и, наверное, это на нужны годы и средства. Но тогда меня больше потрясало поразительное чутье вот этого провинциального читателя. Ведь в библиотеке видно, какие книги читают. Они, они затрёпаны. И не, не, не только, скажем, -то Аджелика или Пикуль, но Тихий Дон», Самая зачитанная книга, которую я помню, был Тихий Дон». Как это понятно, да. Это то, то русское слово, которое врачует сразу же буквально. Ты открываешь, и я, например, в «Тихом дуне», Uh, мне даже вот эти казацкие идеологии, которые лихие, yeah. которые Герасимова сделаны с максимальной театральной, вот этой, причем не театрализованной, а именно театральной, yeah. вот этой, uh, с этим чеканом потрясающим, большого стиля, истина, мне даже не это, но описание природы, которое я, мальчишка, разумеется, как и все, искренне, страстно ненавидел. Yeah. Ненавидел. Но как только я вот, включаю, и вот весна, и наступление, и робка, и снег, и краснотал вот этот, который, да. это, честно, это вот второе по чистоте слова после намета поскакал намет да. Да. да, и вот этот краснотал, а что с красноталом, не всегда интересует, вот, вот уже май, да, вот и, а что, где же краснотал, а что с ним такое происходит, он же от плодоносов да. и не это самое. И вот это побуждающе следить за тем, что творится в этих балках, да, вот на этих базах, то есть дворах.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 как-то у них не получалось закурить от волнения. Uh -huh. ты, спички ты, ломались. Ты, ломались спички, ты, oh. ты, ты, сигареты ломались. И, и я понял, что настоящее искусство, а фильм Зафирели поставлен без этой современной придури. Вот то, то, то, то что т, т, т, т творят, вот скажем, сейчас в театре Вахтанга «Ту Минус», что он делает об Эгипом, это этот кошмар. А вот фильм поставленный как написано. И это проникает в душу напрямую. То есть без посредника. Без, без, без, без критики, которая да. были объясняют, эта сцена обозначает, это сложный Этого ничего было не, не, не нужно. Это настоящее искусство, поданное э, э, заботливым таким э, не, не, не, не экспериментатором, а вот, а вот именно человеком, который был запущен тем, чтобы донести Шекспира до. до и и э, никаких не вступительных лекций не было, никто не готовил. Это сельхозтехникум. Да, да, да, да. Да. И... Э, э, и полнейший эффект. Вот одна из последних цитат, просто в одном из интернет-изданий там, ну, она относится к, и ко мне, ну, так уж получилось, я там провозглашал как-то, что настоящее искусство должно доходить напрямую. То есть оно принадлежит народу. И вот, ну, конечно, смехотворно то, что сказал там господин Н. Потому что, ну, как оно может принадлежать народу, когда оно давно уже ему не принадлежит? Оно говорит на собственном языке, оно требует толкователя, ну и так далее. Но, но ведь это, это люди, которые, в общем, сейчас представляют ему.. Ну, э как они считают, верхи вот этой литературной иерархии. Yeah. Они на полном серьезе полагают, что настоящее искусство должно быть только истолковано и, и только понимаемое только узким грубом профессионалов. Кто когда ему наш эту мысль? Кто и когда? Так удобнее выдавать фальшивку, абсолютную фальшивку, которая не вложена ничего за нечто. И вот этот ярмарка, этот балаган, чудовищный балаган довольно, он продолжает действовать. Вообще.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 В литературе пожрана научная фантастика толкиинистской литературы, фэнтези. Да. Это, на мой взгляд, самая большая зараза. А ведь науки-то у нас теперь как флага да. общество не стало. Ученые не модны. То есть, да. как социальная страта, они где-то от, от, как дворники, отодвинуты на, на окраину. Сейчас медленно идет возрождение попытки возрождения настоящей вот этой фундаментальной русской науки. Но, но пока еще в, в, в общественном смысле она, она, она не вернулась. Но кто был ученый действительно в, в советский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 который видно только Италии, из Италии. А из России его не видно. Ну, да, да. да это, это был кто угодно, только не попрошайка. -то. Это был не ловкий э, такой хозяйственный, который сдает э, помещение на научно мучное вот, вот Вот именно. Вот, э, именно да. Автомонтаж и там сход-развал. Mm -hmm. Кто угодно, только не этот ловкач. И в конце концов, это был человек э, осиянный действительно славой интеллекта. Могучим притяжении, может быть, самым могучим в мире. Это обладатель интеллекта.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 Ну... Что касается поэзии, я, поскольку у меня угоразден выпустить пяток сборников стихотворений, меня угнетает и раздражает как, собственно, как практикующего сочинителя и как преподавателя литературного института то, что за комета Бродский хвосты становятся все шире и шире. В, и в сферу деятельности вот, вот, вот, вот этой моды, очень-очень плоской, такой не творческой моды, попадает все больше больше народы Как конца этого не видно. Я э, не, хорошо отношусь к Бродскому, самому, самому безусловно, но вот это внес, внесенное в, в, в, в, им поветрие вот, вот это отношение к веществу поэзии, э, э, набор приемов э, вообще взгляд на, на, на, на, на основные проблемы.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 Эта оптика не просто вот, его сейчас наиболее ясные, его посмертные уже критики mm. обвиняют в том, что этот человек не любил, то есть это поэтика нелюбви какой-то, равнодушия. Ну, не совсем так. Не совсем так. Ну, да. Не совсем так. Он имел силы и любить, и волноваться, и так далее, но избирал тон блестящего, такого светского, даже вплоть до салонного болтуна, чтобы среди вот этих блестящих, в общем, фраз был э, тонкой щепоткой всыпанного трагизма. Вот, э, его усталость от этих вещей, его вообще, да. в принципе, усталость и от людей, прежде всего, от этого жизненного круга, который кружил кружил его. Он прожил недолго. Да, ну, по, по, по да. современным меркам он умер Уч... молодой поэт. Да. Молодой. да, но сигарета мой Дантес, да. ш... шутил он в четырехстопном яме, но то, что он оста... оставляет сейчас за собой,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 Где-то подвиг, в том, что он обращает внимание на, э, не просто на вот, э, узкую лирически направленную какую-то э, поэтику, которая там эксплуатирует я, я там, и так далее, она еще обращает на, э, внимание на широчайший круг гуманитарных проблем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 оформляли слово. А когда мы убираем никуда не детская, как вода не может столбом стоять, она растекается. Это так и поэтический текст. И вот этот момент меня тоже, честно говоря, раздражает и пугает.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 Считают именно так. Род веры такой. Мы у себя в журнале Москва, где, где я служу, все-таки стараемся вот эту поддерживать вот эту пушкинскую, ну, понятно какую, вот эту, вот эту традицию и форма в старом понимании. В старом понимании мы все-таки стараемся ее, ее, ее, ее, ее, ее охранять от, от, от, от этих вот. Хотя мы и, и, и хороший верлибры напечатали, потому что, э, как ни странно, встречаются и хорошие верлибры. Да, а, а, а, а, это я, приятное я... открытие. Да. Бывает такое. Это... Они бывают, mm -hmm. а, как я вот привык тоже их толковать.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 то есть структура полностью вот эта и информативность та же вот у них интернет да, обращение да, да, да, они, и, именно, да, да. они всегда адресные это не абстрактное рассуждение о чем-либо, то есть никому бы в голову не пришло резать берественную грамоту, если бы он просто э, дырлюсь да. на небо, там, иду надо. Да, да, да. Нет, нет, это совершенно вот обращение. Сергей, э, мы договаривались на столько-то свиных кож, ты этого не сделал, пожалуйста. Я настоятельно прошу тебя, доставь мне эти кожи, потому что мне там горит план, как советские годы говорили.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 Не, не, не, не сказал бы есть, есть толстый роман, есть стол, роман да. я, я вот э, обратил внимание в, в одном из книжных магазинов на начальник Крос в, в, в Лондоне они торгуются в разных частях зала и э, когда идет толстый роман как -то, Феликс Пальма или э, этот самый э, вот, который Шантарам вот, вот, сейчас э, очень популярен это продается как стройматериалы они, они лежат посреди магазине Гигантскими блоками, и видно, что это как, как все-таки квазилитература. Небольшие книжки есть, но э, э, произошла сепарация такая. Э, э, книги властителей Дум они действительно не, не, не очень большие. Джулиан Барретс там, Иэн Макьюин, вот, э, это, это лидеры ан ан английского и издательского мира. Но, но, но, но есть книги, рассчитанные на длительное чтение. Каким-то образом в общем, не, не вымерли люди, которые любят истории, которые рассказываются долго, и, и, и для них литература есть. А, интересно, сепарирована ли она по возрастному принципу, то есть люди, конечно, которые, конечно, которые конечно. имеют отношение к литературе, это люди, я утверждаю это совершенно да. с чистой душой, это с 40-х, 50-х, годов 50 рождения. Нас к этому приучали и не просто вдалбливали нам, что вот улис это хорошо, потому что это толстый, толстый роман. Нет, на, нам говорили, что в принципе большое э, это, это фундаментальность. Да. Фундаментальность. Большой стиль это отражение лучшего в чаянии века.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 Это их современный Толстой. Человек описывает жизнь семьи. Это линейное повествование, психологизм. Вот все, чем Сирен Лев Николаевич, то есть у современного... Он, безусловный лидер американского рынка. что За его книгами сам Барак Обам, Обама бегает. Или, по крайней мере, говорит, что он, что он его любит. И такой, такой литературы довольно, довольно много. И Я считаю, что никогда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 Я, я, я, я вижу. То есть обычное консервативное отношение к чтению да. как к, семейному, во, к семей, да. во всех смыслах. По семей... да. семье и, да. и вся семья. Все, все. остаются Право.